Ну что, доброе утро, друзья. Начинаем съемку третьего нового влога. Он, скажем так, был вообще не по плану, потому что в моей жизни начинают происходить кое-какие перемены, поэтому я экстренно сейчас вылетаю в Москву для того, чтобы сделать кое-что. Не могу сказать до тех пор, пока не сделаю все документы. Поэтому сейчас я нахожусь в аэропорту Кишинева. Быстренько бегу на регистрацию, мне предстоит долгий рейс, потому что я лечу в Москву с пересадкой в Анталии с 10-часовой. Как обычно, беру вас с собой в свое путешествие. Поехали! Друзья, я в Анталии, не в городе, в районе аэропорта. Иду в торговый центр. Хочу посмотреть, что сейчас есть, что почем, потому что курс лиры достаточно хорошо упал, и говорят, что цены очень такие благоприятные сейчас, особенно для тех, кто приезжает с валютой. Поменял немного денег, иду, посмотрю, что есть интересного. Затем в отель покажу вам номер надо будет где-то пообедать. Ну, и немножечко поспать, а потом уже непосредственно в аэропорт. Хотел рассказать интересную вещь. Когда покупал билеты в Москву, я прилетел сюда на чартерном рейсе, выкупил последние два невостребованных места на Молдавской авиалинии за 190 евро. И, короче, билеты с Санталии до Москвы стоят 50 евро, чтобы вы понимали. Но, когда я начал покупать билеты, 9 раз покупал и 9 раз возвращали деньги. Только потом мы смогли выяснить, что оказывается эти билеты только для граждан Российской Федерации. Хотя я не понимаю почему, если самолет и так полупустой летит, но уже потом, связавшись с техподдержкой одного из сайтов, которые продают билеты, оказалось, что только граждан Российской Федерации пускают. Тогда как я вбиваю молдавский паспорт следовательно, деньги мне автоматически возвращаются. Поэтому пришлось купить билет за 300 евро на регулярный рейс. Вот так вот все это обидненько, если честно. Добрался я до Мола, Мола Фанталия. Оказывается, тут есть большой аутлет. Сейчас покажу вам бренды. Есть и колец Томми, Адидас, Лакост. Ну вот как раз сейчас сюда зайду, посмотрю, что здесь есть такого интересного, ну и по брендам пройдемся. Обычные, классические, беленькие Вообще, я они вообще смотрятся на Чтобы... Универсально поджечь Супер. Чтобы понимали, цена у них вообще 50 долларов выходит Просто За без Это не стоили 1200, получается 869 лир Это даже, наверное, меньше, чем 50 долларов Я посмотрел на поле Армании А сейчас она на скидке 50% а Где-то в пересчете 70, 70 долларов Выходит а На 150 и 50%, 50 Скидки Короче, отсюда надо Валить все это в другом центре Резко-бисто Исходя из того, что я очень сильно ограничен Весь Это мне не помешало За 40 минут затариться, потому что цены реально, реально обалденные просто. И это действительно, ну то, что я прочитал в интернете, что э, цены крутые, потому что в принципе я купил маечку, кроссовки, шорты, которые суммарно там, ну грубо говоря, под 500 долларов, а всего лишь заплатил ну чуть-чуть меньше 200 долларов. Это, конечно. Большое подспорье, поэтому если вы прилетаете в Анталию, обязательно посетите Анталия Мол. Это самый большой аутлет, и вам очень понравится, ну прям очень, и будете довольны. Везде говорят по-русски и, и обслужат вас вообще на любом языке мира просто. Ну что, давайте я вам покажу номер, в котором остановился. Это Номер рядом с аэропортом Терминалом 1 Так как у меня пересадка 10 часов Я решил не сидеть в аэропорту А снять отель Вот такой аккуратненький отель Сейчас сниму вот так на ширик Большая кровать Очень светлый номер Здесь есть абсолютно все удобства Чай, кофе, телевизор Шкаф-купе Все банные принадлежности Ванна Туалет и душевая кабинка. Данный номер стоит 42 евро на сутки, но я всего лишь остаюсь на 6-7 часов, для того, чтобы немножечко поспать. И сейчас иду пообедаю. Называется «Заказали покушать». Все в турецком стиле. И тебе мясо, и картошка, и пицца, и салат, и паста, и турецкий чай. Так что это нам покушать и сейчас, и на ужин перед вылетом. Короче, друзья, я уже в бизнес-лаунже аэропорта Анталии. Жду своего свою посадку на рейс на Москву. Кстати, бизнес-лаунж достаточно большой, если честно вам сказать. Но обслуживание, сервис, еда вообще ни о чем. Чтобы вы понимали, даже чай подается вот в таких ну не пластиковые да, картонных стаканчиков. Кстати, в, в кишиневском аэропорту продается в стекле. Ну и выбора по факту особо нету. Вот бутерброд или веганский, паста или картошков и круассан. Mm -hmm. Поэтому, ну вот взял в дорогу сэндвич с, с сыром. добрый добрый день друзья вчера блок санталии съемки прервались со скоростью звука потому что мы на регистрации были кое-какие у нас там проблемы с доплатой багажа и еще мы прилетели в москву короче меня там задержали на таможне держали несколько часов я подробности рассказывать не очень хочу если честно но в итоге составили там протокол административного наказания и и поставили мне штраф 2000 рублей а, поэтому если честно вчера я так устал что вообще ничего не хотелось уже снимать ну и настроения такого не было сегодня мы приехали а. сегодня мы приехали в Павелецкую плазу в золотое яблочко идем а, косметоз по накупим потратим деньги идем покушаем и плюс что-то посмотрим просто по торговому центру так что беру вас с собой Пошла полка со скидками. Сейчас я сниму. Народу что как обычно. Эта херню понабирал. Шел я в свой самый любимый магазин домашней утвари. И покажу вам бокальчики, которые мне очень сильно понравились для шампанского. Из тонкого... Что там сказал? Тон из... А, из тонкого хрустального стекла. Вот такой формы. Так что мне уже их пакуют. А сейчас вам покажу, что мне еще понравилось. Понравились вот... Вот такие бокальчики для шампанского. Потому что для вина у меня уже есть. Но, к сожалению, они, во-первых, идут только по две штуки. И это Китай. Чистое стекло. А вот для шампанского я решил вот себе обязательно взять. Потому что вы же знаете, что я коллекционирую. Дорогую посуду и стекло. Ну вот, забежал к девочкам в такой магазин аура богемия и вот. с этой поездки я опять уезжаю с посудой как и в прошлый раз в грузинский ресторан Хачапури, сейчас выбираем, что можно м -м, покушать э -э, здесь, определимся с заказом, покажу вам, ну, цены достаточно приемлемые, вот, я точно буду э -э, Хинкали, ну, наверное, еще Хачапури, ну, а пока мы делаем заказ, кстати, хочу вам показать вот эти бокальчики, которые я сказал, что взял. Магазин сделал еще комплимент, подарил вот такую кружку для чая, белое золото, вот так, а потом, кстати, покажу вам распаковочку золотого яблочка, что мы подкупили, а то там я оставил, конечно, кучу денег, но это вам сделаю обзорчик позже. Так, друзья, нам принесли еду, так, что мы заказали, Хачапури на г... на мангале внутри с сыром сулугуни э хинкали в сливочном соусе, э мясо рублено. А как называется кюфта? Кью... Э Микс из э хинкали стандартных, тут даже есть флажочки, короче, что с чем, типа с домашним фаршем, с курицей, с говядиной и так далее. Ну это комплимент от шефа наверное, просто да -да -да. хлебчик. И, конечно же, бокал грузинского вина. Еще ну, давай, чин, чин Приятного вам аппетита. Так, нам принесли счет. Все, что мы поели. А в итоге вышло 425. Ну, на двоих это считается для Москвы нормально. Средняя как бы сумма. И это недорого. Под завершение дня немножечко вам поющих фонтанов Доброе утро, друзья. Вчера был концерт Оли Сирябкиной и мы, короче, вчера так затусили, что уже решили домой не ехать, а просто остаться ночевать в отеле. Поэтому я только-только проснулся и еду на завтрак. Пару месяцев назад я по неосторожности поцарапал пленку на сгибе своего телефона. И со временем царапина стала только больше. Поэтому я решил обратиться в Samsung Center и попробовать заменить пленку на телефоне. А я приехал в русский императорский фарфор покупать себе тарелочки. Есть вот такая тарелка. Она получается с золотой лентой и здесь, и здесь. Вот так. И есть вот такая тарелка. Она получается только синей огранкой. И, ну, в принципе, если положить любую вот так белую, то вот оно вот так будет смотреться. Но я все-таки склоняюсь вот к этой больше, потому что ты любую можешь положить тарелку белую сюда, и все. Да, у меня не приходит одна. Сдал я свой телефон Samsung, жду, хотел послушать музыку на iPhone. Оказалось, что не работает правый наушник у меня в итоге. А наушники я купил буквально три недели назад AirPods. В итоге вышло так, что я обратился здесь в официальный сервис-центр компании Apple. И что вы думаете, несмотря на то, что наушники были куплены в Молдове, моя гарантия на два года, которая выдана магазином Darwin, оказывается, действует и в России. Ну, потому что у них там гарантия по всему миру. Так что это очень приятный бонус. Взяли в сервис, сказали, в течение 5 дней решат вопрос с наушниками. Это просто супер. Так что Apple респект. Так, ну что, кстати, я забрал с ремонта свой телефон. Мне заменили пленочку. И посмотрите, телефон как новый прям. Ремонт обошелся в, ну замена вот этой пленочки обошлась в 3000 рублей в фирменном Samsung центре и только они могут заменить эту пленку, чтобы не слетела 10-летняя гарантия на этот телефон. Доброе утро. У нас сегодня попытка номер два. Мы пытаемся дойти до флотариума, флотариума. будем купти купцы делать. Потом мы идем э, по своим делам, по чужим делам. И сегодня мы еще празднуем мое день рождения. Спустя, Несколько дней, Спустя неделю почти, да, мы празднуем день рождения, идем в ресторан. Так что я вам покажу, тоже выбрал, знаете, вот такое, такое, такое что-то. Вот э, покажу вам сегодня, что мы будем трапезничить. и как мы будем сейчас делать купить, купить Так, друзья, это вот такая комната. Вот тут принимается холодный душ. А потом, сейчас вам покажу вот это все, как будет надеваться. И вот ложитесь вот в такую капсулу с очень соленой водой. Фишка состоит в том, что вы не тонете, а вода вас вытягивает на поверхность. Вы, получается, ложитесь, закрываете, можно выключить полностью свет. Фишка флотариума состоит в том, что вы лежите в соленой воде с определенной температурой, с полностью выключенным светом, и будет играть релаксирующая музыка. А, еще девочки вот идут в другую, я выбрал капсулу, а девочки идут в другую. Идут вот в такой маленький бассейн, получается. Точно так же система такая же. Заходишь, закрываешь дверь, выключаешь свет... Такие же принадлежности. Ну и у каждого человека получается вот своя собствен... свой собственный вот такой мини-бассейн. Друзья, я уже принял душ, Захожу в эту ванну. И, короче, час я буду тебя училиться. Подушка мне под голову, что я не утону. Ну что, поехали, да, посмотрим. Короче, есть вот такая мейка комната где можно просушиться, намарафетиться. Ницеллярка. Да, мицеллярная вода, палочки, Ярко. все как требуется. Вообще супер. Рассказываю по поводу флототерапии. Процедура шикарная, но нужно ходить достаточно часто, чтобы был какой-то эффект. Вот в этой ванне, которую вы видели, там примерно 400, 400 килограмм соли. И ты лежишь, как в Индийском океане, вот в Израиле, в Мертвом море. То есть ты лежишь вот так на поверхности. Ä непривычно, что ты лежишь в капсуле целый час, но при этом круто. А минусы того, что мне нужно, не нужно было сегодня как бы побриться, и очень сильно как бы вот соли бекло, Поэтому если идете на такую процедуру, то желательно особенно парням не бриться в этот день или девушкам не делать депиляцию. Такая процедура одноразовая стоит 2900 рублей, и вы можете взять абонемент. Если берете абонементом, то получается скидка. Лежите вы целый час, отдыхаете, но потом вы можете в комнате отдыха расслабиться непосредственно, собраться, и, ну, и вот так вот поэтому процедурка была шикарная я не мог 10 минут где-то расслабиться но потом когда я понял что действительно вода будет держать на поверхности то уже вот расслабляешься и конечно получаешь полностью кровь. так а мы на арбате и у нас маленький оперативщик перед рестораном Чин-чинь. Приехали в ресторан, в котором я забронировал столик. Ресторан называется «Белый», находится на Арбате. И сейчас мы пойдем туда поужинаем. сторона. Работает автоматическая пахала. Что не дул кондиционер, а вот работает вот так. Ну что, обжираловка пошла. Мы тут заказали кучу просто всего. Ну, надо же праздновать день рождения. Короче, мы заказали ризотто с грибами э, из какой-то сливочной э, заправкой. Э, равиоли ручной работы, баклажан с сыром лазанью, гребешки на гриле, кальмары, пиццу с семгой и салат, салат с, тун... с тунцом и ананасом. Так что мы, короче, пируем. Я обещал вам показать распаковку покупок в магазине «Золотое яблоко». Так как я не успел заснять видео непосредственно в самом магазине, сделаю это вот прямо сейчас. Я, как обычно, приезжаю в золотое яблоко, скупаю все, что вижу. Поэтому давайте по очереди. Итак, первая моя покупка это. Крем для тела суфлета я под, э, купил в подарок Аньке. У нее день рождения э, будет. Поэтому вот такой крем от бренда Кензо Также мне в подарок дали к этому крему вот такую четырехступенчатую систему по уходу за кожей лица. Это это омоложение, не знаю, я попробую, насколько я щепетильно отношусь к уходовой, вообще к уходовым линейкам, ну, посмотрим, я надеюсь, что мне понравится, может быть, я и прикуплю всю эту серию, также я в этом бренде решил попробовать крем для рук, во-первых, мне понравилось то, что маленькая упаковочка, можно взять ее спокойно с собой в дорогу, 30 мл крем увлажняющий, вот тоже попробуем, так, дальше. Я уже второй раз покупаю вот такой гель отбеливающий для зубов. После чистки, после чистки полости рта наношу этот гель. Да, в принципе, на один тон он спокойно отбеливает. Так, в прошлый раз я покупал, когда я был в России, покупал бренд «Попробовать доктор Джарт» это вот такая аль альгидная, если я не ошибаюсь да? увлажнение свежесть в этот раз в прошлый раз я брал детокс, мне он очень понравился, состоит из двух частей вы заливаете в этот стаканчик одну часть, другую часть, взбиваете и наносите благодаря вот этой лопаточке. Ну, тради... а, вот. традиционно я покупаю вот эти маски Glam Glow. Это тканевая маска, пенящаяся. Она очень хорошо очищает, глубокого очищения. Вообще, масками я давно пользуюсь именно этого бренда. Сейчас она была на скидке, взял с удовольствием. Решил попробовать, так как не первый раз уже видел, вот такую маску лифтинг для шеи шеи э, и вот этой э, зоны э, попробую не могу ничего сказать не первый раз видел просто сейчас она была на скидке решил попробовать э, дальше тоже очищающая маска которая минимизирует поры от бренда darling я покупал в прошлый раз тоже маску detox мне она очень понравилась ну вот как-то я решил попробовать что-то новенькое так, ну, конечно же, это тональная основа Pro Makeup Lab, но это я купил по заказу для николя она меня попросила закупиться, я не знаю, представлен ли этот бренд в Молдове или нет, но она на нем работает, ей очень нравится, поэтому сразу 4 тональные основы ушло. Также она попросила меня м -м, вот этот глаз глазап, это жидкое стекло для макияжа глаз. Не знаю, наверное, смотрите ее сторис, и она вам лучше расскажет, что это и для чего. Румяна от бренда Mainly Pro, потому что тоже Mainly Pro не представлен в Молдове. Так, что здесь? Тут я решил попробовать... В Vivienne Sabo вышла новая коллекция Perl. Мне, кстати, порекомендовала... Для работы порекомендовала Николь. И я еще пополнил свою коллекцию рабочую декоративной косметики вот таким бриллиантовым блеском для губ поверх помады. Покажу вот этот хайлайтер. Посмотрите, как он очень круто переливается. Ну вот для работы я взял... И еще мне Николь порекомендовала, и моя сестра, вот такой шикарный фиксатор для бровей. Насколько я люблю причесанные брови, и вообще, наверное, это моя просто какая-то болезнь, то говорят, что вот он просто железнобетонный, то есть он лучше, чем нам, намного лучше, чем мыло и гель для бровей. То есть вы наносите, и брови прям вот застывают, при этом выглядит достаточно натурально. Это гиалуроновая да, гелороновая маска увлажняющая. Ну, если как подарок, то супер. Что мне... А, ну, бренд Kinzo, понятное дело, что дали еще туалетные воды, мужскую и женскую, для того, чтобы попробовать. Ну, вот, в принципе, все, что было накуплено в золотом яблоке. Все вышеперечисленное мне обошлось... Смотрим, смотрим. Примерно в 16784 рубля. Вот так тратятся красиво деньги в Москве. Ну что ж, друзья, доброе утро, новый день, несет нам новые приключения. Я уже направляюсь в Молдову, возвращаюсь в Молдову. Меня ждет очень тяжелое путешествие. Потому что у меня много очень пересадок. Я уже... Я вчера ночью выехал в Питер. Ехал я на поезде. Обзор я вам вставлю, как я ехал после вот этого видео. Вот из Санкт-Петербурга я приехал в Ивангород. И вот сейчас мне осталось буквально пару метров пройти русско-эстонскую таможню. Вот я вам снимаю. Сзади меня уже Эстония, старый замок. Сейчас пешком иду до Эстонии, а там меня ждет поезд и затем уже непосредственно самолет с тремя пересадками. Так, ну что, друзья. Я бегу быстренько вот на поезд. И сейчас мы едем до Таллина. Не едем, а бежим. Вот в таком красивом поезде. Так, друзья, я наконец-то в столице Эстонии, город Таллин. Вот сзади меня вы можете видеть ЖД подзал Центральный, кстати, очень красивый. Что касаемо поездов, вот, кстати, там подъезжает поезд, можете увидеть поезд, на котором я приехал. Супер современные скоростные электрички, комфортабельные, Wi-Fi, розетка. Просто я получил кайф. Два часа и это очень быстро. 300 километров за два часа – это круто. У меня есть несколько часов до следующего полета в Турцию. Я посмотрел в интернете, что здесь в Таллине есть старый город. И вот решил немножечко погуляться и заодно вам показать столицу Эстонии. Касаемо, кстати, видео, что вы посмотрели, как я ехал в Санкт-Петербург. Классные модерновые двухэтажные поезда-купе. Современно. Чисто, но есть и минусы того, что Wi-Fi, к сожалению, нет, вагона ресторана нет, и у меня была верхняя полка в купе, и расстояние между вот, э, потолком и вот этой э, спальным, спальным местом, к сожалению, очень маленькое. То есть, если в старых вагонах стандартных ты можешь э, на своей верхней полке просто сесть, то здесь можете именно проползти. И очень-очень узкие кровати, то есть повернуться почти невозможно, даже повернуться на одном месте, что вызывало, если честно, надо сказать, дискомфорт на протяжении всей ночи, которую я ехал до Санкт-Петербурга. Ну ладно, не будем о плохом, давайте посмотрим, что есть красивого в Тальне. То, что Эстония была очень долгое время в составе Советского Союза, по-русски здесь говорит в основном взрослое поколение, и то с акцентом. Круто только то, что молодежь, кстати, разговаривает на английском идеально, причем в совершенстве, кстати, того, чего, наверное, не хватает а, нашей молодежи в Молдове. К сожалению, английский знает очень плохо, и поэтому... Из... Так как тут никаких знаков обозначений нет на русском, куда нужно пойти свернуть, у меня сейчас нет интернета, конечно, английский язык в этом плане очень сильно спасает, и никаких проблем помогает супер. И еще могу вам сказать такую вещь, которую я заметил, что люди здесь в принципе ведут очень такой достаточно медленный образ жизни в плане того, что никто никуда не спешит, никто никуда не опаздывает, и это, это чем-то берет, если честно вам сказать. Вы знаете, тут, если честно, архитектура вся по факту такая, знаете, англосаксонская Я вообще не понимаю, как эта страна могла быть частью Советского Союза Потому что, ну, тут вообще никаких отголосок Советского Союза Тут все такое старинное Люди прям вот знаете, как ну, такой напоминает вот Старый Лондон, Париж. Вообще просто круто. Ну что, друзья, наконец-то я кушаю впервые за сутки. У меня как обычно водичка, чай с медом. И я заказал универсальное, не хотел экспериментировать, пасту с э, курицей и пармезан. Ну, на десерт я заказал бельгийские вафли. Кстати, мне принесли счет. Значит, паста, чай и вафли, общий счет вышел 25,5 евро. А еще официантка мне вот написала... Такие красивые пожелания. Вот так у них подается счет. Можно здесь стоять, вы? Так, ну что, друзья, я приехал в аэропорт Талина. Через э, пять часов у меня вылет э, в Анталию. Сейчас нужно мне немножко перепаковать чемодан, чтобы не было ручной клади, и пойду, наверное, в бизнес-лаунж, если он открыт, потому что читал, что часы работы не, ну, не постоянно работает, если он открыт, то будет круто, я хотя бы там смогу немножко отдохнуть, поэтому летим дальше. Поехал на общественном транспорте буквально за 15 минут. Проезд стоит 15 лир. Будьте, пожалуйста, внимательны, что наличку в общественном транспорте не принимает. Вам нужна специальная транспортная карта или вы можете оплатить любой банковской картой, <coughs> у которой есть функция бесконтактного платежа. Далее, что касаемо оплаты отеля. Я не смог оплатить карточкой МИР, хотя все утверждают, что платежная система мира, это российская платежная система, работает в Турции, ничего подобного. У меня ни одной карты российской, которая у меня есть, не прошел платеж. Хотя у меня три карточки различных банков. Поэтому тут, к сожалению, немножечко не очень хорошо получается. Так что пришлось оплачивать опять же наличкой. Будьте, пожалуйста, внимательны. Основной тех, кто едет из России. Отель предложил... Завтрак, сосиски, яичко, грибы, сыр, ветчина, чай, вода, фрукты и круассаны с маслом. Вот тут еще друг пришел, да? Итак, когда я сегодня прилетел утром в Анталию, я не бронировал заранее отель, поэтому решил, что остановлюсь в первом попавшемся. В итоге забронировал номер, приехал в отель, но свободных номеров стандарта там не оказалось, или люди продлили, в итоге мне достался вот такой суперлюкс. Здесь диван, стол, то есть это гостиная, телевизор, холодильник, тумбочка для принадлежностей, это ванная комната, получается раковина, мыльно все, туалет. Вот такая огромная ванна и плюс еще душевая здесь. Кстати, хочу вам сказать, что я за номер заплатил всего лишь 50 евро. Вот здесь кровать размера king size, шкаф. Все с окнами, но есть еще, конечно, самый крутой бонус. Сейчас я вам его покажу. Это вид на Анталию. Ну, так как я сейчас нахожусь в центре города, именно Анталии, вот получается у меня еще с моего номера, вот так по всему периметру есть балкон, и вот так можно любоваться видами Анталии. Ну что, друзья, уже вечер, я высвелся с отеля. Я жду сейчас общественный транспорт-автобус номер 800, чтобы добраться до аэропорта. Я пока шел на остановку, так классно сейчас, особенно вот ночная Анталия, все сидят по барам, ресторанам, кафешечкам, вообще-то круто просто, мне аж не хочется улетать. Но, увы, надо, я еще немножко, короче, проспал, в итоге я чуть-чуть опаздываю, но я надеюсь, что я успею, потому что я обычно беру с запасом, но я проспал этот запас, поэтому сейчас у меня прям притык-притык. Это бизнес-лаунж аэропорта анталии первый терминал я уже жду на посадку я вам скажу почему-то в турции очень не заморачиваются в этом плане если в россии в европе в китае везде подается к примеру стекло приборы то здесь вообще все очень просто все в одноразовые посуды чай сок Одноразовые тарелки, единственное, что благо, что суп хотя бы в стекле и вот э, это. Из выбора бизнес-лаунжа, к сожалению, очень мало чего есть, но вот я решил попробовать э, острый суп и пасту. И еще взял себе в дорогу, так как мне еще после перелета ехать около 9 часов, вот взял году и два бутерброда. Так что в 6 часов утра я отправляюсь на скоростном поезде в Ясы, и оттуда уже на маршрутке я поеду в свой родной город, где я и живу. Вид у меня уже, конечно, никакой, я и опухший, я отекший, потому что и столько поездов, и три перелета, это, конечно, <смех> сказывается очень сильно. добрался до яс мне осталось еще совсем чуть-чуть еще три часа и я уже буду в бельцах что очень хочу кушать вчера стоял в очереди на мак-экспресс и на ж.д. станции короче отключили полностью подачу электричества Ну, наверное как бы не только ж.д. наверное какой-то кусок района потому что перестали ходить поезда вообще все отключилось и понятное дело что мак перестал работать автоматически в поезде, к сожалению, сервиса типа сэндвича, водичка, ничего не было, поэтому иду-ка я быстренько в МАК, а потом на автовокзал и Бельцы.